Снятина. Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигнёй, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придётся лезть на Space Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури. Ну-ну-ну, я не дурак, я герой. А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнта, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... Ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не в Римне. Ладно, своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Привет, это Бетти. Ты где? О, привет, Бетти. Я наспай снедал. А, ну тогда попозже наберу. Купи мне магнитик. Ха -ха, ладно, если магазин еще работает. Пока, Бетти. Пока, милый. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Заколим глаз Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена! О, я тебя еще не видел. Ред, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делкин, ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Это было круто! У меня вряд ли получится новые способности это всегда хорошо. О, вот это будет эпично. Видишь почти не больно. Вдохни. Ух, ты я ураган. Конец креплению. Посты научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечают никто. С дальними постами связь пропала. Теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! Да не спеши ты. Наши тут, в лучшем случае, пара улиц. А все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связей. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу, путь в тысячу миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Эй, Рэдж. его снизу ты видно? А ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Что значит этот знак? Не знаю. Маляру удрал еще до того, как сюда приехал Дэс. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завестили пиарщика. Ты, ты... что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не супер дым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай... Я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов, а ты пока вреди дезу, как только можешь, срывай их операции, пока я не позвоню. <tries> . Вкусняшка. на символ Сиэтла Space Needle и водрусил наверху огромное знамя. Кто этот знаменосец и что означает символ на флаге пока загадка. Но главное понятно, одним биотеррористом Сиэтле... Маляр. Ха, ну надо такое придумать. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Бьютер. Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа, как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу пятой и Брайер. Проверь. Но обещай то не будешь привлекать к себе внимание. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не Дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Вот тебе раны. В какой силы это сделали? Огненным взрывом, лазером... О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху Маляр. Братишка, да успокойся ты. Высылаю фотку, но, кажется, он моргнул. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дэс только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. Хм. А ведь такой, как будто у него, как минимум, пара приводов за наркоту. Нет, держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Туда идет автоколонна Деза. Держись от нее подальше.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 Держи проводника! Ну, плак вам в руки! Да, у этого проводника есть свой стиль. Это злобный зор. Так, мне нужны... Я в курсе лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что, ах ты? Что? Телсин, ты как? Я нашел снайпера, иду за ним. Будь осторожен. Небанальный совет. Нет-нет-нет, не стрельт. Спокойно, спокойно. Я один из вас. То есть, один из нас. Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю. Особенно, если не догоню. Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд, хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно, перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он бы творял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к августине. Не спеши, его сперва нужно найти. Да-да-да-да! Я на месте. И что мне нужно искать? Все, что поможет. Ну, тут все говорит об одном. Снайпера. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? <с> да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. А в каком это смысле? Не знаю, просто девчачье, Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене, красивым подчерком. И в конце концов это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял. Ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Ну, это точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. Вот это да. Серийный убийца читает Джинейр. Джинейр, это над пропастью воржи для девочек. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. А кто такой бренд? Понятия не имею. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Но ну, это определенно зацепка. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дымы и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю в Августину и такое пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован два года назад за хранение наркотиков. И еще через два месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то. Странно, если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа кто под руку подвернется? А что странного? Ну по уму Дэс упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались, так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дэс пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Mm-hmm. Самое одно. Я слышал выстрелы. Ты их убил? Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Эй, я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками, барыжит наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силы. Я не говорил убей. Просто всыпь, им, напугай и уничтожь товар. Рэдж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, да что уж, она еще и про И тоже первоклассная. Да, неплохо. Эй, может заберешь не только ее силу, но и капельку ее таланта. Не йорничай, все сработает. Лучше не оставлять зажженные свечи. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. А вот и главная достопримечательность. Ух ты, а это уже диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел.